Кинематика. Основные понятия. Основные понятия кинематики. Механическое движение. Изменение положения тела А относительно других тел Б, С, Д, Е с течением времени. Материальная точка. Тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях движения. Например, Искусственный спутник Земли, ИСЗ, при движении вокруг Земли. Траектория. Линия, описываемая при движении материальной точки в пространстве. Например, траектория движения молекулы, ломаная линия. Путь L. Длина траектории, величина скалярная, не имеющая направления. Система отсчета. Тело отсчета, связанная с ним система координат, часы, как инструмент отсчета времени, покоющиеся в этой системе. Систему отсчета можно связать с любым телом. С островом, неподвижная система отсчета. С кораблем, движущая система отсчета. Перемещение S. Направленный отрезок, вектор, соединяющий начальное положение тела А с конечным положением Б. Установим связь между проекциями вектора перемещения SX и SY и координатами X0, Y0 начальными и XY конечными. Из рисунка видно, чтобы определить конечную координату тела X, Нужно к начальной координате x нулевое прибавить проекцию вектора перемещения Sx, аналогично для координаты y и для координаты z. Поскольку при движении тела и его координата x или все три координаты x, y, z непрерывно меняются с течением времени, то любое из уравнений называется законом движения, или уравнением движения. Прямолинейное движение. Движение называется прямолинейным, если траекторией является прямая линия. Движение называется равномерным, если за любые равные промежутки времени тело совершает одинаковое перемещение. Например, равномерным является движение лифта. Скорость равномерного движения характеризует быстроту перемещения и определяется отношением перемещения к промежутку времени, в течение которого это перемещение произошло. Очевидно, что скорость – величина векторная, совпадающая по направлению с перемещением, однако равенство справедливо и в скалярном виде. Выразим перемещение из формулы скорости. Учитывая этот факт, уравнение прямолинейного равномерного движения можно записать в виде. Равнопеременное движение. Движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает неодинаковые перемещения, называется неравномерным. Очевидно, движение обоих автомобилей является именно неравномерным. Рассмотрим самый простой случай. За любые равные промежутки времени скорость тела изменяется на одинаковую величину. Такое движение называется равнопеременным. Очевидно, что скорость легкового автомобиля изменяется быстрее, чем грузового. Следовательно, можно говорить о величине, характеризующей быстроту изменения скорости. Такой величиной является ускорение, величина равная отношению изменения скорости ко времени, в течение которого это изменение произошло. Так как разность скоростей это изменение скорости, то формулу ускорения можно переписать в следующем виде. Из этой формулы видно, что направление вектора ускорения совпадает с направлением вектора изменения скорости. Причем, если изменение скорости больше нуля, а это значит, что скорость увеличивается, то ускорение направлено в сторону скорости. А если изменение скорости меньше нуля, скорость уменьшается, то ускорение направлено против скорости. Очевидно также, что справедливы и скалярные формулы. Уравнение равнопеременного движения. Напомним общий вид уравнения движения. Чтобы написать уравнение равнопеременного движения, нужно найти перемещение S. Для этого воспользуемся графическим методом. Начертим график скорости равноускоренного движения. Учтем также, что перемещение S численно равно площади фигуры под графиком скорости. Таковой фигурой в данном случае является трапеция. Ее площадь, а следовательно, и перемещение, равна. Так как мгновенная скорость равна. То подставив в формулу перемещения, получим. Или окончательно. Тогда уравнение имеет вид. Нетрудно также доказать, что если неизвестно время движения t, то перемещение можно найти по формуле. Свободное падение. Интересный пример равноускоренного движения представляет собой свободное падение тел. Тяжелый металлический шарик упадет на землю раньше, чем лист бумаги, если эти предметы одновременно уронить с одинаковой высоты. Однако, если бы эти предметы падали в вакууме, то есть в отсутствии воздуха, то они бы достигли Земли одновременно. К этой мысли пришел Галилей. Движение тела, происходящее только под действием Земли, называется свободным падением. При свободном падении ускорение, с которым будет двигаться любое тело вблизи поверхности Земли, одинаковое для всех тел, называется ускорением свободного падения. И имеет численное значение. Поскольку свободное падение это частный случай равнопеременного движения, то все формулы, полученные нами выше, справедливы и в этой ситуации, с той лишь оговоркой, что перемещение по вертикали обозначают буквой H, а ускорение свободного падения всегда направлено вертикально вниз к центру Земли. Формулы записаны для тела, брошенного вертикально вверх. Кинематика криволинейного движения. На рисунке изображена траектория движения лыжника при прыжке с трамплина. Очевидно, что в основном она представляет собой достаточно сложную кривую линию. Движение в этом случае является криволинейным. Мы ограничимся самым простым случаем криволинейного движения, равномерным движением по окружности. Предположим, что точка А вращается по часовой стрелке по окружности радиуса R с постоянной по модулю скоростью. Как видно из рисунка, направление вектора скорости в точках А1, А2, А3 различно. Скорость В направлена по касательной и называется линейной скоростью. Так как скорость изменяется хотя бы по направлению, то это движение будет происходить с ускорением. Ускорение в этом случае называется центростремительным и рассчитывается по формуле. Кроме этого, движение по окружности характеризуется следующими величинами. Угловая скорость вращения, период вращения, частота вращения. Очевидно также, что период и частота взаимно обратные величины. А также существует связь между угловой скоростью и периодом частотой. И между линейной скоростью и периодом частотой.